Здравствуйте, продолжаем решение задачи К6, пятая часть. Мы определили в предыдущей части, мы определили угловую скорость тела подвижного конуса. Поскольку конус А, как я сказал, совершает сферическое движение, мы его определили из вот этих уравнений. Мы скорость точки С мы определили центра основания конуса в его качении и в его заданном движении вращении вокруг неподвижной оси аппликат вокруг вертикали ОЗ здесь же предлагается вот сравните у нас было 2.32 и здесь 2.32 здесь я посмотрел у нас имеется еще вот второй способ предлагается второй способ о чем он Можно найти также угловую скорость точки А путем и так далее, и так далее, построением параллелограмма угловых скоростей. Омега-2 ⁇ это угловая скорость конуса во вращении вокруг собственной оси. То есть вот данное вращение тела можно действительно рассмотреть каким образом. Смотрите, вот этот конус, давайте составим мы... Вот наша неподвижная ось ОЗ. Вот весь этот конус это наша ось О X. Вот это наша подвижная ось вращения Z. Греческая это X. Весь этот конус у нас участвует во вращении. По условию задачи вращение омега-1 вокруг этой оси. То есть он целиком, как тело, вращается вокруг этой оси. Но раз он катится без скольжения, значит это не движение волоком, а что собственное вращение. То есть у него существует еще какое-то собственное вращение вокруг собственного центра, как и у колеса. Вот это вращение омега-2. По правилам сложения двух движений, фактически это у нас что? два вращения вокруг пересекающихся осей. По правилам сложения мы можем просто определить, что омега как сумму. То есть мы можем определить омега как сумму омега 1 плюс омега 2. В общем случае мы бы так и поступили. Но поскольку у нас это скачение без скольжения, мы знаем, что вот этот вектор омега направлен не произвольно как-то, а направлен по этой оси. То есть мы знаем, что вот этот треугольник, который я составляю, параллограмм, давайте я не буду рисовать, я зарисую, например, вот этот треугольник. Мы знаем, что вот этот треугольник омега-2, эта сторона, эта сторона у нас равна чему? Омега-1, соответственно, эта сторона у нас равна чему? Омега. Мы знаем, что вот этот угол у нас в точности равен чему? Углу раствора подвижного конуса альфа 2. Вот этот угол равен углу раствора неподвижного конуса бета пополам. Половине, точнее, угла раствора. Ну, соответственно, этот угол тоже, в общем-то, определяется. 180 минус их полусумма альфа плюс бета пополам. И, соответственно, треугольник у нас раскрывается. Например, мы можем его раскрыть с помощью теоремы косинусов, если бы знали омега 2, но мы можем определить омега 2. Ну и, естественно, легче, конечно, использовать теорему синусов. То есть, в этом треугольнике отношения соответственных сторон, омега и омега-1, возьмем к соответственным углам. Омега к синусу 180 минус полусумма углов. И омега-1 относится к синусу половины угла раствора подвижного конуса. Если мы раскроем, мы увидим, что омега равняется омега 1. Синус 180 минус альфа минус фи равна синус фи. То есть формулы приведения, вспоминайте, синус альфа плюс бета пополам. И здесь синус альфа пополам. Мы увидим, что мы получили точно такую же формулу, как и здесь. Вот и вот. То есть эти две формулы абсолютно идентичны. То есть оба метода являются эквивалентными ну что ж приступим к следующему пункту вычислений это определение углового ускорения подвижного конуса угловое ускорение можно определить, естественно, как я вам говорил чаще всего, почему мы сначала определяем угловую скорость. Потому что угловое ускорение просто является чем производной от угловой скорости по времени. То есть, зная омега, мы бы определили эпсилон. Но у нас здесь сложность, чтобы взять производную, нам нужна не омега в какой-то момент времени, омега t со звездой, например. А нам нужна функция. Этого нам недостаточно. Нам нужна функция омега t для любого момента, то есть для любого промежутка времени. Для каждого t из рассматриваемого промежутка времени. А у нас этого нет. Мы определили только одно конкретное значение омега. Как поступать в этом случае? Ну сейчас продемонстрируем. Давайте еще раз начертим этот чертеж. Он нам будет полезен. Вот наша ось Z, вот наша ось X, вот наша, соответственно, ось Y на нас смотрит. Это центр O. Далее, вот это у нас подвижная ось вращения. Далее у нас вот пошел конус, вот пошел конус, вот наш конус, вот наш вращающийся конус. Вот это у нас, напоминаю, ось вращения, то есть здесь у нас направлен вектор, вектор омега направлен вот здесь. Давайте запишем вот этот вектор Омега, как произведение его модуля, на единичный вектор этого направления. Давайте я и Омега большое, как указано в учебнике, чтобы вы потом не путались. Напоминаю, что любой вектор, любой вектор А, я могу исп... определить, как что, как вектор А умножить на единичный вектор этого направления, на Орт этого направления А. Это достаточно известная форма записи вектора. Подставляя это выражение сюда, в определение углового ускорения, что мы увидим? Омега умножить на и омега, скалярное это произведение, век... то есть это произведение скалярной функции на векторную функцию, будет равна следующей величине. Давайте мы сейчас, прежде чем... Продолжим. Я просто напомню вам несколько правил. Вот здесь, в части дополнительных формул и сведений. Мы знаем, что когда нам даны произведения двух скалярных функций, УВ штрих, две скалярные функции их произведения, надо взять производное от них. То есть УВ произведение, производное от этого произведения. То у нас что получается? Мы берем U', производную первой функции умножаем на вторую, плюс первую функцию умножаем на производную второй. Известное правило. Но напоминаю, U от T и V от T, это у нас что? Скалярные функции. Вот Правила векторного анализа позволяют точно так же вводить векторные функции от какой-то переменной, например, от времени. То есть это у нас... Векторные функции. Ну, и там есть правила для определения производных векторных функций. Так вот, оказывается, если у нас есть скалярные векторные функции, то я напомню, у нас что может быть? Произведение числа на вектор, то есть скалярную функцию умножить на векторную функцию. У нас может быть произведение скалярное произведение двух векторных функций. И у нас может быть векторное произведение двухвекторных функций. Напоминаю, посмотрите в приложении, вот среди плейлистов приложения 1, действия с векторами. Посмотрите правила производных. Значит, если я буду брать производную от каждого из этих произведений, оказывается, что правило останется точно таким же. То есть производная от произведения этих функций, независимости как она будет дана в скалярной или векторной форме, работает точно так же. Производная первой функции на вторую функцию плюс первая функция на производную второй функции. То же самое здесь. Производная первой функции на вторую функцию плюс первая функция умножить на производную второй. И то же самое здесь, естественно, что с Соответственным произведением Здесь векторным, здесь скалярным Производная первая на вторую Плюс первая на производную второй То есть правило, Как вы видите абсолютно одинаковые Именно поэтому Что вот здесь Обратите внимание Я дифференцировал спокойно Что векторное произведение двух векторных функций Что вот здесь я сейчас Спокойно продифференцирую Пользуюсь общим правилом Что смотрите Скалярную функцию умножить на векторную функцию. И э, напоминаю, вектор на, Где у нас вектор? Вот у нас. То есть, вот, единичный вектор вот этого направления и омега. Он не постоянный, поскольку что у нас дело происходит? Э, Конус-то вращается вокруг оси Z. И поэтому положение этого вектора меняется в пространстве. То есть я его не могу вынести за знак производной. Получается омега штрих умножить на вторую функцию от направления омега большой плюс омега умножить на производную от первой функции. Теперь производная от омега Так и оставим пока умножить на и омега. Но сразу скажем, что вот это первое слагаемое, определим, оно направлено, видите, вектор направлен по оси и омега. То есть вот это слагаемое направлено по вот этой оси. Плюс. А вот для второго, я сейчас вспоминал, да, у нас как раз, и когда мы рассматривали задачу К5, я вводил формулы Пуассона. Вот если вы посмотрите на формулу по то вы увидите там вот такую формулу. Что вот такая производная будет равняться омега-1 скорости вращения. А я напоминаю, что вот это все тело, включая значит, и эту ось, участвует во вращении. Каком? Во вращении вокруг оси ОЗ оси неподвижно с угловой скоростью омега-1. Так вот, у нас будет вот такая формула векторное произведение вот это вектора скоростью угла поворота на вот этот орд оси омега теперь с этим направлением мы как-то определились то есть мы давайте мы его обозначим раз этот это будет перпендикулярно то я вижу значит это будет параллельно здесь так и обозначен то есть это касательно я бы правда назвал не параллельно ну да ладно тангенциально Плюс, а вот это будет вторая составляющая, будет перпендикулярно. Почему? Потому что я вижу, смотрите, ну это численный множитель, это к направлению не имеет значения. Вот у нас направление, вот этот вектор, омега-1, векторно умножить на вот этот вектор. Векторное произведение, посмотрите правила векторного произведения, вы увидите, что этот вектор будет направлен на нас в данном случае. По правилу правой тройки векторов. То есть, этот вектор будет направлен на нас. Следовательно, он будет перпендикулярен плоскости рисунка. Поэтому здесь и стоит знак перпендикулярности. Теперь, что касается, значит, модулей но ну, тогда достаточно определиться с модулями значит модуль параллельной составляющей вектором давайте я его зарисую вот здесь вот где-нибудь вот этот вектор это будет вектор epsilon параллельно а вот этот вектор то есть epsilon перпендикулярно будет смотреть на нас их сумма даст общий вектор кого ускорения. модуль Первый э, вектора будет равен, то есть параллельной составляющей вектора, который лежит в плоскости x, o, z, будет равен просто омега штрих. Модуль этого вектора будет равен чему? Модуль этого составляющего будет омега. Ну вот общий множитель. Омега 1 умножить на модуль второго, но ну, это единица, поскольку модуль... Модуль единичного вектора – это единица. И умножить на синус угла между чем? Между вектором омега-1. Это правило векторного произведения, повторяю. Можете посмотреть. Угол между ними, омега-1 и омега-угол, равен бета-пополам. То есть, омега-омега-1 умножить на синус бета-пополам. Итак, как же мы определим модуль эпсилон? Раз он равен сумме двух перпендикулярных векторов, то это у нас просто теорема Пифагора. Эпсилон в квадрате плюс эпсилон параллельно в квадрате плюс эпсилон перпендикулярная в квадрате. И мы имеем здесь, соответственно, значение, которые давайте вычислим в следующем фрагменте.